Всем привет, дорогие друзья, интернет-пользователи и гости моего канала. С вами заново я, Серега Кролик. Ну вот, мы наконец-то доехали до города Ворши. Мы находимся у, у хозяйства нашего Ивановича знаменитого Аршанца. Сейчас мы вам покажем, друзья. Вот он пыхтит как в дымоход. Здравствуйте. Добрый день, добрый. Так ехали мы, доехали наконец-то. Иванович, первый сразу же вопрос какое количество вы занимаетесь в разведении кроликами лет? В общем, в общем ну, наверное, лет 10. Лет 10, хорошо. С перерывами. Опыт солидный, побольше у меня. больше. Если перерывы, тогда больше. Хорошо. А, вопрос тогда, какие породы содержите? Ну, в основном сейчас серебро, но так как серебром самца сейчас найти очень сложно, взял еще вот панонов попробовать. Угу. Почему серебро? Ну, потому что это лучше всего. А почему панон? Ну, потому что выбора не было, и панон лучше. Какие породы держал? Всякие. И великановый, белых, и серых, и бургунцев держал. Калифорнию пробовал вообще у нас найти сложно хорошее, а все это и, Если откровенно сказать, почему именно серебро? Выход мяса хороший. Раз. Второе, непривередливое. И вот для такого содержания, как у меня, ну, блин, это ж, ну, считайте, уличное содержание. Поэтому, ну, серебро, наверное, лучше всего. Хорошо. Мы сейчас находимся. Это крытый навес, помещения, утепленный, неутепленный, отапливаемый, неотапливаемый. Нет, он неутепленный, это просто крытая, полузакрытая. Ну, неутепленный. Не утепленный. До минус 5 здесь всегда плюс. Угу. Вода не замерзает. От слова совсем. Совсем. А летом здесь получается прохладно. Да, две двери открываются угу. на пожалуйста, все как хотите. С левой стороны мы видим окна. Это окна куда? В гараж. Гараж. За гаражом что? Двор. Дом. Ну, дом, да. То есть практически не выходя из дома, можно заниматься кроликами, к примеру. Да, да. Но ну, это мечта многих любителей кролиководства. Сделать не вот здесь дверь с гаража. Можно вообще тогда. Ну, не, Шор... не выходя из Шортак дома. Да, не выходя из дома. Хорошо, по поводу содержания. Я вижу металлические клетки, бункерные кормушки, а воду не вижу. Где вода? Вот. Нипельная. Труба. Да. Нипеля. Утепленная труба. На зимний период. Да. Вот нипель. Почему такой нипель? ну не знаю то что у нас можно было купить ну, то есть вот. купил поставил и не загоняйся больше и забыл и забыл и забыл текут не текут О, текут не текут но когда вот они пьют шерсть на них налипает вот тогда может быть ну почистил сколько все. они у тебя стоят не пиляйте больше года за больше года эту трубу грубо говоря кроме промывки больше ничего не делал правильно ну вот только вот на эту зиму утеплил это самое, самогреющий кабель кинул туда. Что значит самогреющий кабель? Ну, тут внутри угу. фольгой все труба обкручена, угу. вот на нее положен самогреющий кабель, опять фольгой все обкручено, в шубку, и вон там в розетку все это включается. Дорого ли это удовольствие? Бу... Честно. Ну да. Больше 200 рублей я потратил. Белорусскими? Да, белорусскими. Это порядка 70 долларов, грубо говоря. На тот момент, на тот момент, и если совсем про всем, ну, наверное, это долларов 100 обошлось. Долларов 100. Хотя угу. не, подождите, это только кабель, а еще штруба, угу. соединители, краны все. 300 рублей белорусских? Ну, да, да, да, да. Ну, вот можно наблюдать, пьют. Дальше. А, по водопоению разобрались. Кормушки? Смотрю, бункер. Я вместе с клетками их купил. Угу. Прямо клетки, кормушки, все как говорится, угу. все было. Объем кормушек. Примерно. Ну, ну больше килограмма. Больше килограмма. Больше килограмма. А, смотрю, в каждой клеточке сидит 4-5, редко один. На сколько дней хватает полной кормушки? Раз сутки. Сутки. Раз сутки. сутки. Сутки стабильно. Ну, это при если сидит 4-5. 4 Если два-три, ну двое суток это хорошо. Какое количество маточного поголовья в настоящее время? Семь-восемь штук. Вообще, вот эта клетка, она mm. именно для маточного поголовья. Именно вся. Mm -hmm. Хорошо. Сколько кролов ставишь на месяц? Четыре. Четыре. Почему только четыре? Мне больше не надо. Понял. Дальше смотрю, маточники спереди стоят. Да. Что лежит э, клетка вся на сетке? 16 на 48? Да. Нет. 12, на 48. 12 на 48. Что ложишь сюда на маточник на пол? Ну, у нас я положил пеноплекс. Под, вот, э, под малышами пеноплекс, угу. здесь под малышами пеноплекс. Угу. Строечки с пеноплекса вырезаю и ставлю его под уклоном, чтобы когда они мочились, это самое, угу. чтобы это все стекало, чтобы они в средстве не лежали. Для чего вот эти ящики? Ну, вот я их использую, вот они, эти ящики для крола. Да. То есть пеноплекс ложишь ты в зимний период времени на пол самый, да. а на его ставишь этот а на ящик. на него ставлю ящик. Этот ящик. Все протекает, они сухие. Не-не-не, не надо сильно копаться. это, все. Они тут. сухие. Все, ложим назад. Мамки. Четыре мамки стабильно в месяц. Да. Здесь только серебро или кто-то еще есть? Нет, вот панон появился. Появился. Появился. Панно. Уже один единственный. Уже, уже, как ну, все хорошо. Все. Так, по поводу... Это же не крупная порода а полтавское серебро. Это средняя порода. Да, средняя. Но смотрю, все равно жалеешь, подложишь досочки. Ну, потому что столкнулся с этим, что после года... Мамки у крупных мамок получается появляется тоже пододивматит. Появляется, да. То есть сетка для кролика все-таки для крупного кролика сетка это такой вариант, что нужно подлаживать трапик в обязательном порядке. Ну не знаю, до года у них вообще никогда ничего нет. А вот как стареют, видимо, ну опушный слаб меньше становится. И появляется проблема. Поэтому травик постелил и забыл. Логично. Так, получается примерно 8 мамок и два мальчика. Да? Да. Мальчик один э, этот, э, серебро, один а один... Серебро. Угу. Дальше. Такой маленький интересный вопрос. Размеры данных клеток. Покупная, не покупная, это уже не важно. А суть дела, э, какая ее длина? глубина, Метр. Метр. Метр. Ширина примерно? 38-40. 38-40. Высота? Около 40 сантиметров. Около 40 сантиметров. Здесь смотрю тоже задвижки, сам пилил, сам, да. Ну вот у кого-то золотые руки, у кого-то кривые, как у меня. А, задвижка работает за счет, как я вижу, в ящик упирается. Да, вот в ящик вот, упирается. Вот да. здесь. Ящик упирается, она уже не может ее достать. А, кормишь как два раза открываешь для малышей, один раз в сутки открываешь, один, один утром, когда кормишь всех. Здесь та же труба смотрю, вот она лежит. Да концу ну, с промывкой со сливом uh -huh. там наливаешь, здесь открываешь проливаешь это все uh -huh. хорошо что есть у тебя по малышам по возрастам допустим во сколько ты отсаживаешь кроликов первый вопрос ну вот От месячные мамки. крольчата 19 вот им был месяц 19 uh -huh. вот она уже покрыта опять 23 uh -huh. 19 был месяц они переезжают с мамкой сюда сидят еще до 45 дней Потом мамка уезжает назад к себе. Дети остаются, подрастают и делятся на две клетки. Угу. Мальчики, девочки. Угу. Что в настоящее время... Ну ладно, количество ты их не считаешь, как и я. Рыбовара. Никто их не считает. Количеством. Не да. количество. Почему выскочил у тебя вот такой интересный кролик? Их таких два. Это вот гнездо, одно гнездо. Это значит отец серебро, а мамка панон. Угу. Выскочил вот такое вот гнездо понятно Ну, если можешь хоть приоткрыть нам посмотреть клеточку хоть с малышами мы аккуратненько сильно не будем тут а то вот смотрят смотрят они вот такие вот такие у нас красоты занимается вот такие интересные красавцы вот такие красоты если можно сколько по возрасту данным кранчатом в левой и правой клеточке вот он смотрит на нас так номер три номер три номер три номер три акрол 22 -го 12 -го. 22 -го 12 -го. то есть им еще и нету три месяца ёбас это два месяца красота 2 месяца и ну и покажи хозяину уже Иванович, вот эту там клеточку, а то же друзья смотрят, интересуются, и не все знают про такую. Ну это вот два самца оставил ага. себе, ага. Вот, потому что старичка мы уже будем менять, ему уже три года, вот от него оставил два самца, потом выберу себе лучшую, а выберу два, один поедет к серому кролику. Ну ты же не говорю же, что это же там запоедешь да уже. А я что столько грошей не брал, а ты мне тут уже Поедем. это тоже молодняк. Молодняк. Красота. Так, дорогой. А сразу такой вопрос. Как часто убираешь под клетками? Под клетками... М -м -м. Ну, можно сделать так, что раз в год. Хорошо. Услышал. Вообще идеально два раза в год. Услышал. А, еще вопрос. Чем их кормишь? Почему сено лежит сверху? Потому что наш аршанский комбикорм без сена. А что за комбикорм, Марка? 90, -90? А, ну, скажи пару слов, эффект, эффективность данного корма, ну, супер. пару слов, даже что он не полнорационный, супер, понял, а, сено свое, ну, покупаю, а, покупаю. сильно на подлаживать каждый такой вот сено, или Геморрой больше то, что они его просыпают, Просыпаю. подлаживать тут не проблема, угу. прошелся, положил, но, я понял, Друзья, если вам понравился Иванович, как человек, как кроликовод, эм, если понравились, друзья, кролики, оценивайте данный ролик, подписывайтесь. Э, все будет в описании к данному ролику. Телефон Ивановича тоже будет в описании к данному ролику. Так что, если кто-то заинтересовался кроликами, звоните, пишите, договаривайтесь. Ну, это вы уже как сами. Мое дело показать, рассказать. Что за человек? Все. Все. Сейчас биться начну. Что за человек и откуда он? Все, друзья. Всем пока, а все остальное уже увидите дома.